Турция может быть причастна к гибели крейсера «Москва». Многие эксперты уже отмечали, что функционал погибшего крейсера «Москва» имел большое значение, несмотря на возраст легендарного корабля. В частности, радиолокационный комплекс ЗР-41 устройство шарообразной формы на корме корабля выполнял функцию мобильной ПВО, чтобы отслеживать перемещение авиации в Одесской акватории. Особенно актуальной РЛС Москвы была в свете активного перемещения авиации НАТО в Румынии, которая осуществляла электронную разведку. Предположение о том, что натовские военные помогли Киеву поразить весьма непростую цель в лице флагмана Черноморского флота появилось буквально сразу после новостей о гибели крейсера. Но какая из стран Альянса имеет к этому наибольший интерес и технические возможности? В Киеве заявили, что удар по кораблю был нанесен из ракетного комплекса «Нептун». Однако к версии с использованием украинского «Нептуна» было множество вопросов, потому что «Укрбаранпром» испытывал серьезные проблемы на этапе разработки и производства комплекса, грозившие срывом всего проекта проекта. Достаточно сказать, что из-за обилия технических трудностей комплекс выпал из плана закупок Минобороны Украины на 2021 год, а его серийное производство официально так и не началось. Основная проблема возникла с выпуском самой ракеты Р-360, которая является клоном советской противокорабельной Х-35. Главная брешь – отсутствие компетенций в создании активной радиолокационной головки самонаведения «Арлксм», без которой вся затея лишена смысла. В советское время этими вопросами ведала питерская НПП «Радар» ММС. Изначально доработать ракету и ее систему наведения должен был киевский КБ «Луч», а серийный выпуск предполагалось наладить на Харьковском авиазаводе, выпускавшем при СССР стратегическую ракету х 55 В 2002 году Киев даже получил образец этой ракеты от России, где она была принята на вооружение с 2003 года. Вероятно, что именно за счет этой кооперации, обеспечившей украинских конструкторов необходимой документацией, и появился украинский аналог Р-360. Но ХАС в последний годы выживал на грани банкротства и фактически утратил производственные возможности и инженерные кадры для серийного выпуска ракет. Тогда их производство переместили на жулянский машиностроительный завод «Визар». Однако «Визар» и КБ «Луч» так и не справились с разработкой собственной головки самонаведения для r 360 Ответ на вопрос, как задача по закрытию этой бриши все-таки была решена, нужно искать в 2018 году в Турции. Тогда в ходе визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Анкарю был подписан меморандум о сотрудничестве между секретариатом оборонной промышленности Турции и украинским концерном Укрбаранпром. Документ предполагал реализацию совместных проектов, но самое главное давал зеленый свет на трансфер украинских оборонных технологий. Этим решением было положено начало военно-технического сотрудничества Киева и Анкары, включая всем известные проекты по совместному производству беспилотников. Тогда на горизонте появилась турецкая компания Асылсан, которая с Специализируется на производстве систем связи, радиолокации, РЭП, ПВО, а также авионики и систем управления оружием. Компания является одним из основных подрядчиков турецкой армии. С 2018 года Асылсан начала активно работать с киевским КБ «Луч» и «Жулянским» машиностроительным заводом, на которых уже вовсю шла работа над «Нептуном». Первые плоды у этого сотрудничества появились уже очень скоро. В 2018 году Украина-Турецкий тандем представил новый боевой модуль, который размещается на шасси бронированной машины «Варта», а также оснащался управляемыми ракетами «Скиф» с системой наведения позволявший использовать его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей. И, очевидно, что системы наведения это ключевой вклад Асилсан в эту коллаборацию. А Турция в эти годы активно вела разработку собственных ракетных комплексов. Еще в 2017 году компания «Ракетсан» представила свою первую ракетную систему Кан для поражения наземных целей. А в 2017 году была представлена первая турецкая противокорабельная ракета от Мака, которая, по мнению экспертов, была скопирована с американской ракеты «Гарпун». Турецкая пресса в 2020 году сообщала о том, что первая ракета такого класса близка к завершению. И, конечно же, систему наведения для АТМАКа создавала именно фирма АСЛСАН. Надо отметить, что союз украинского и турецкого ВПК отлично дополнял друг друга по части взаимных пробелов. У турок нет такого количества наработок различных систем, которыми мог поделиться легендарный КБ «Луч» и прочие украинские предприятия. В частности, Анкарю очень интересовали наработки кабаевщенко «Прогресс», у которой турецкие воин давно пытались выведать секреты строения слабое звено турецкой военной мысли. ВПК Турции, в свою очередь, куда больше преуспел в деле копирования западных систем наведения, будучи членом НАТО и имея больший доступ к натовским оборонным технологиям. И, вероятно, именно Ассалсан могла помочь Лучу с доработкой системы наведения для Нептуновской ракеты Р-360. Стало быть, ВСУ к 2022 году вполне могли получить в свое распоряжение как минимум один комплекс Нептуна, этого уже достаточно, чтобы создать угрозу для перемещения кораблей Черноморского флота. Некоторые эксперты, которых не устроила официальная версия затопления Москвы о самовозгорании на борту и подрыве боекомплекта выдвинули версию, что в атаке на крейсер использовался беспилотник, либо в качестве отвлекающей цели после чего Москву поразила противокорабельная ракета, либо в качестве дополнительного средства отслеживания перемещений корабля. И вот самое интересное. Буквально за сутки до гибели Москвы турецкая пресса написала о том, что Турция интегрировала новый радар САР в один из своих беспилотников НК для развертывания беспилотников в Черном море с целью обнаружения плавучих морских минтех которыми ВСУ заминировало Одесскую акваторию, и которые затем разбрелись по всему Черному морю, случайно ли? Что за звери этот беспилотник НК? Аппарат был разработан специально для Национальной разведывательной организации Турции для ведения радиотехнической разведки. Более того, на борту беспилотника размещена модульная оптика-электронная система с тепловизором и лазерным дальномером С или указателем, который разработан все той же компанией «Асэлсан». Любопытно, что радиус управления аппаратом не ограничен, если использовать спутниковую систему связи. Наконец, беспилотник уже имеет серьезный боевой опыт в Сирии он успешно охотился за сирийскими танками и российскими ЗРК «Панцирь». Если учесть геостратегические интересы Турции в Черноморском регионе, то причастность Анкары вовсе не фантастика, учитывая, что технические возможности имеются. Впрочем, руки самой Анкары могут быть формально непричастны, достаточно продать пару таких беспилотников Киеву и помочь дельным советам. Тем более, что ВСУ получили большой опыт использования Байрактаров главного детища турецкого ВПК. Однако самое тревожное заключается в том, что на крейсере Москва-Украина вряд ли остановится. Очевидно, что целями ВСУ могут стать и другие корабли Черноморского флота. А недавно секретарь СМБУ Украины Алексей Данилов вдруг заявил, что не исключает нанесение удара по Крымскому мосту, если такая возможность появится, то украинская сторона обязательно эту возможность реализует. Ответил Данилов в радиоэфире на вопрос ведущего, а если рубануть по Крымскому по мосту.